Итак, друзья, сейчас будет практика и свою судьбу от чужих программ». По большому счету, мы с вами живем в коллективном бессознателе. И душа это чистая, чистый листок, который приходит в эту материальную жизнь. Исходя из того, что говорили, что чувствовали наши родные, близкие и все наше окружение, что переживали, какие эмоциональные переживали состояния, на основании каких полученных знаний, информации наше тело зафиксировало ту или иную программу, потому что один за другим слова, действия, поступки. И чем выше стимул, тем больше в нашей теле, на эмоциональном уровне, записываются эти программы. Я дам вам сегодня транс-медитацию. Как психофизиолог, психотерапевт имеет медико биологическое образование и понимаю, как устроены мы, я кратко объясню вам, как все работает, чтобы когда мы с вами пойдем в транс, то у вас было понимание, почему это сработает. Научное обоснование в трансе я буду давать вам вот эти методологию, буду давать в психотехнику, определенные слова, действия, которые вам нужно будет делать, И все это будет направлено на исцеление родовых программ, не ваших. Сейчас об этом дальше мы будем говорить. Карма – это карму изменить. Многие говорят, что карму нельзя изменить. Карма – это карму изменить. Я знала это всегда, как психофизиолог, понимая, что осознание причин, Докопавшись с умом и бессознательным, сознанием и бессознательным, через осмысление действий, ответственности за те или иные действия, мы можем ее изменить. Я, как тренер личностного развития, уже более 10 лет даю людям разные способы в отношениях, в деньгах, здоровье, чтобы карму эту, так называемую, люди меняют. Это то, что я знала до появления новых научных данных, которые усиливают мое личное наблюдение и понимание, что исцелить свою судьбу с помощью бессознательных процессов, находящихся в нашем, теле, в нашем ДНК, поменять карму Состояния. Так и называется эта практика исцеления кана. То есть, другими словами, освобождение от негативных наследственных программ. И я дам вам технологию. А пока кратко объясню, как это устроено. Итак, смотрите. В чем заключается технология, обеспечивающая очищение информационного поля ДНК? от негативных наследственных программ. Когда мы будем с вами работать, вы будете идти за моим голосом, понимать процессы происходящие, и уже на вашем ДНК-поле программы будут меняться. Да, это все на самом деле просто от слова «рост». Дальше. Изменение поведения у вас наступит, потому что мы уберем причину. То есть возникают проблемы, потому что мы как-то себя не так ведем. Почему порой человек осознанный, усердный, честный, залюбивый, а у него не получается? Потому что есть нечто ее бессознательном, есть нечто, что он не может достать туда с помощью ума. И вот технология в том будет заключаться, чтобы мы с вами это убрали. Метод Маргарет Руби можете найти в интернете, поискать, изучить этого ученого. Она исследовала много-долго, и доказательная база ее и других ученых показывает, что можем мы сейчас менять свои ДНК-программы. Если кратко, то она признанный специалист в области энергетических практик и продает уже много лет. Она а более 20 лет занималась исследованием того, как мысли и эмоции, запечены в прошлом, как они влияют на настоящие человека, на структуру ДНК. Вообще, каждая наша эмоция, она фиксируется на молекуле ДНК. Хорошая или плохая. Так, кстати, я скажу, не добегая наперед. И вот эти состояния и вот эта структура в ДНК, она запечатлевается и передается во все сферы жизни. И передается по наследству. Поэтому мы с вами будем работать по научным данным, которые в том числе... Сделала Маргарет, возможности ДНК. Этим техникам уже многие научились, но когда вы только делаете эти техники, но один раз сделали и все, то это работает мало. Вот таким образом это сказывается на ДНК, понимаете? Вот таким образом в ядре клетки, каждой клетки, имеется управляющий центр ДНК, который содержит уникальную информацию, регулирующие черты, передающие их из поколения в поколение. Это все данные из микроскопа, из исследований. Здесь много закодировано что разбираться и разбираться. Черты внешности, темпераменты, склонности, вероятности событий. Вы видите похожих людей. Вы можете замечать, как дети похожи на своих бабушек, дедушек, на мам-пап. Порой не похожи на мам-пап, а очень сильно похожи на каких-то дедов. Да, это... Вы видели, и это знаете. Генетика вещь очень сильна. Упрямая штука. Вы знаете, что в 2003 году были открыты структуры ДНК. В 2003 году, спустя 50 лет после открытия ДНК, а ученые завершили картографирование ДНК. Что это значит? Если 2003 год, а читайте назад, на 50 лет, то это были начальные исследования ДНК, структуры ДНК, и продолжались они до... спустя еще 50... Они до сих пор продолжаются, естественно. Сейчас, вот спустя в 2003 году, спустя 50 лет, они завершили так называемое картографирование. Вот на слайде вы видите, вот так структурировали, картографировали систему ДНК. То есть научно это уже подведено. Так вот, феноменальное открытие в 2003 году. Было, что код ДНК не постоянно. Вот ключевые слова из того, что карму мы можем менять. Причем карма меняется под внешним воздействием. И вот те сейчас события, которые происходят в мире, а мы сейчас с вами находимся 30 сегодня июня 2022 года, события мирового раскола, переворота, война, террор, изменения, серьезнейшие изменения. То же самое. Люди меняют свои ДНК-программы под, внешним, под внешним, внешним воздействием. Серьезные ДНК-программы на уровне идентичности меняются только, к сожалению, в глубоких, серьезных потрясениях то есть кровавые, должны быть какие-то события очень болезненные. Только маленький процент, по статистике, 3-5% людей могут менять сознательно свои ДНК-программы, работая регулярно над собой. Основная масса людей могут менять свои программы, и то осознавая, что происходит, только под воздействием сильных стресс-факторов. Я писала научную работу, на основе работы с Илье, французского ученого, что такое стресс и что такое дистресс. Так вот, дистресс – это маленькие накопления каких-то стрессов, которые человек копит, копит, копит, у него болит, он болит, он заболевает, и в конце концов может умереть, или сильно-сильно какую-то болезнь получить такую тяжелую, если он не решает какие-то вопросы. Это дистресс. А стресс – вот… Например, прыжки с парашютом я исследовала, влияние прыжков, прыжков с парашютом на опорно-двигательный аппарат и на нервную систему. Так вот, например, после 700 прыжков, если я сейчас не ошибаюсь, у спортсмена выявляли выделение большего количества кальцитамина и позвоночник становился крепче, толще, крепче, понимаете? То есть защитная реакция организма, работающая на восстановление, включала большее количество необходимых веществ, чтобы позвоночник становится крепче. Это то, что я сейчас вспомнила из своих исследований. То есть внешние условия влияют на ДНК программы. Как мы реагируем на стресс, как мы реагируем на разные ситуации? Это тоже привычка, которую мы привыкли так делать. И вот эти привычки, они передаются из рода в род по наследству. Если, например, у меня от мамы и от бабушки вот тут вот такие заломы, такое вот лицо тяжелое, я постоянно работаю над тем, чтобы улыбаться, делать массаж, там что-то там, потому что я реально понимаю, что это передается по наследству. И то я отслеживаю, что я такая серьезная чашка, реже серьезнее, такая, чем улыбающаяся, радостная. А я за этим надо следить. Это отслеживание своих эмоций, чтобы привычка вырабатывалась и была совершенно другая ДНК. Понимаете? Поэтому мы часто видим, когда люди ходят с выражением таким... Когда-то у них кто-то что-то умер. Уже давным-давно никто не умер, уже давным-давно это прошло, а человек все находится, как будто что-то потерял. Недоволен жизнью и так далее. Так вот, вот это все тоже привычки, которые передаются нам из поколения, в поколение ДНК. И все это заложено, зашито в наше генетическое древо, в нашу ДНК родовую программу. Вот здесь, в области сердца, в области вот этой чакры сердечной, Зафиксированы мысли, переживания, стратегии жизни наших предки, предков. Судьба, характер, таланты, привычки. Поэтому, когда я проводила тренинги по поиске предназначения и миссии, то даю вам тоже маленький секрет, бонус, чтобы найти свою миссию и предназначение. Нужно сначала определиться, что такое миссия и предназначение. Значит, смотрите, мы приходим с определенными талантами в этой жизни и переданы они нам нашими предками. Надо нам найти эти таланты, потому что нам уже предназначено, мы сюда уже пришли с, назначе, с назначенным кодом этих талантов. И когда вы нашли вот эти таланты, от которых вы получаете кайф и удовольствие, вам предназначено с этими талантами выполнить миссию находясь в состоянии удовольствия и радости и передавать эту радость другим. Вот поэтому у кого еще нет этой темы себя ищите, не ходите на большие тренинги, вам это не надо делать. Возьмите такой даю вам бонус, выписывайте ваши, ваших предков, что они умели делать. кто-то бабушка вышивала, мама там пела и плясала папа там был хорошим организатором. Вот выпишите талант всех ваших, предков, кто вам доступен в вашем понимании. Потом осознайте, какие из этих качеств вам близки. Следующим этапом прочувствуйте, какой вам больше всего нравится. Следующий этап. Возьмите из того, что вы выписали, определите, что вам нравится так, что сегодня это принесет деньги. Зайдите в поисковичок Google, узнайте, какие, на какие такие ваши, к примеру, приятные, радостные таланты, вам нравящиеся. Люди больше всего делают запросы в интернете. И начните эту тему развивать, и будете богаты. Вот вам код счастья и богатства. Понимаете? Вот вам наука. И так выполните свою миссию и предназначение. Я, например, уже не могу не выступать, не говорить. У меня это уже потребность. Я уже как, ну, не могу жить без этого. Даже когда болею, я стараюсь что-то делать. Такое, чтобы вот писать, говорить, записывать, учить, давать пользу. Это вот один из моих талантов, которые я потом нашла, чтобы было это у моих родственников. Дальше. Часто так бывает, что нас заносит и противоречит нашим желаниям, и тогда вам кажется, что вы где-то зашли в какой-то ступень, вас куда-то куда бродите и непонятно куда. Это тоже говорит о том, что вы где-то застряли, и есть какой-то глюк в, вашем, в вашей ДНК-программе. Есть какая-то штука, где вы получили, например, от бабушки, от дедушки… Какое-то слово, какую-то установку, может быть, проклятие, может быть, какие-то установки типа «не были богаты, нечего и начинать», Значит, и тут вы найдете бабушку, которая выживала еле-еле, или дедушку, которого повесили, или посидели по какой-то статье, и все, и вот это клюк в ДНК в родовой программе застрял. И вы не можете продвинуться дальше. Это решается быстро. Сейчас мы будем делать практику. Допустим, вы, у вас что-то не получается с мужчинами. У вас там кто-то в роду, у кого-то были непонятные отношения. Кто-то ляпнул, что черная вдова, что мужчины, которые приходят в ее жизнь, у нее, значит, мужчины умирают. И вот этот клеймо, штамп, повис. На самом деле, это придумки людей, это слова, внимание, это слова, которые сделали вот такую печать, повесили. Это тоже у кого-то в роду где-то было и застряло. И, например, бабушка, у которой например, сегодня у вас там, у вашего родственника, там, какое-то заболевание типа диабета. В нашем время диабет может быть только в условиях, когда человек. Там раз так много причин, но одна из причин это стрессы, неправильное питание. Но бывает так, что хорошая адекватная семья, хорошее правильное питание. Вроде бы и стрессов нет. А оказывается, по какой-то линии там, у мужа или там, у дяди, там, у кого-то там бабушка имела диабет. А может, и никого не было диабета, а выявляем, что бабушка, допустим, пережила блокаду, и она была голодная, не наедалась, у нее потребность наесться. Вот этот код упал вашей дочке или вашему знакомому, близкому, там, вашему сыну, вашему родственнику. Ну, вы поняли, о чем, я, да? Вот поэтому и. Мы пытаемся с вами сейчас разобраться в причинах, чтобы потом, когда будем делать практику, вы могли фокусом внимания найти, прич... найти те ваши действия, которые у вас сейчас, и результаты вашей жизни. И мы запустим трансмедитацию. То есть вот так может быть. То есть мы не осознаем, а то, чего мы не осознаем, то нами и управляет. Вот как выглядит код научно, ДНК, программ наследственных. И эта вероятность повторения из года, из поколения в поколение, это лишь вероятность. И мы уже с вами знаем, что ученые нашли, это лишь вероятно и код меняется может меняться Поэтому одно только знание какие конкретные родовые программы достались сверху по наследству можно стать причиной полного освобождения от этих программ то есть осознавая что есть в вашем роду понимание как это возможно, связывается с вами, пересекается с вами, отслеживая, где у вас что-то есть. А может быть, у вас этого нет, но вы вспомнили, что у вас в роду вот что-то такое было, это уже поможет освободиться от, этой, от этих программ. Таким образом, что мы видим? Мы, когда вытаскиваем эту проблему из ДНК, из родовой программы, мы видим ее как на ладони у себя. И вот сейчас мы, когда будем делать практику, вы будете понимать, как вы это будете делать. И в результате этого, применения этого метода становится понятно, почему в моей жизни так и что можно поменять. Как можно с помощью проговоренных на уровне осознания слов, понимания истоков можно изменить. Поэтому само по себе знание мало что дает. А вот практическое применение через вхождение в транс, мы отключаем контроль ума, дает обнуление отрицательных программ. И мы сейчас с вами это будем делать. Вот здесь на слайде фрагмент ДНК, Структуры. технология исцеления кармы будет вами проработана сейчас со мной вместе и карма это карму изменить и вот все преграды которые есть в вашей жизни вы вполне можете изменить Конечно же, одной трансмедитации вам будет мало, но понимание того, как происходит это в нашем мозге, в нашей, нашей днк программе Возможно, вы потом захотите больше что-то найти, поработать и прийти ко мне на отдельную консультацию. Это вы уже сами решите. Поэтому, когда мы несем чужое, очень часто мы несем крест. Часто говорят, вот я несу крест. Мы не имеем права нести крест, мы не боги. И не надо из себя гордыню свою вываливать и говорить, что я там несу крест, я там за брата, за сына, там за кого-то. Мы можем помогать, мы можем задавать вопросы, могу ли я тебе помочь, но ни в коем случае не тащить на себя чужие боли, чужую карму. И пора уже в 21 веке жить своим, своей программой своей судьбой, быть счастливыми, несмотря ни на какие обстоятельства. Потому что именно в этих обстоятельствах, когда я записываю это, эту практику, происходят очень серьезные изменения. Тяжелейшие, тяжелейшие переживания сейчас происходят с славянскими народами. Украина, Россия, Беларусь. Потому что идет кровавая война, геноцид. Всего народа на территории Украины. Соответственно, те, которые ввязаны, люди, пря, пря, прямо вот там родные, близкие, есть очень многое у нас, прямо семи, семьи, это серьезная штука. Потому что если вы сейчас не включитесь в эмпатию, в понимание, в осознание, то вы на себе потянете дальше по своему ДНК, понесете боль, не проработанную, не закрытую уровне сознания, неотпущенную. Поэтому приготовьтесь, будем сейчас работать. Когда мы тянем вот эту родовую карму на себе, это неправильно, потому что, во-первых, каждый человек вправе менять свою жизнь или оставаться там, где он есть. Кто-то идет, старается трудиться, а кто-то завидует, кто-то сквернословит, там, не знаю, ворует, использует другого человека. И, например, если человек жертва, то ему нравится быть жертвой. А деспот, например, который там подавляет жертву, ему другого ничего не остается, потому что жертва дает такой повод. Вот сейчас Украина борется, она была многие столетия, по сути, ДНК, на ДНК уровень. Это, это жертва, войны, унижения, там, младший брат и, и все такое прочее. У России был, был, была возможность в 17 году, когда пришла мировая революция, когда Ленин пришел сюда, это была мировая революция. И Россия не воспользовалась переменами, чтобы сделать страну высоко и продвинутую. Она пошла в сталинизм, в геноциды, голодовки, в в войну, в уничтожение собственного народа. И создалась новая империя, которая из одной империи, которая была Россия, и она стала снова заниматься поглощать других. Потому что империя растет, когда развивается, когда она поглощает других. Но на этом задействованы уже большинство людей. А Украина в данном случае, она в это была. Она терпела. она там. Вот сейчас пришел, пришел такой период, когда каждый может изменить свою судьбу, свою ДНК да, тяжелым путем это дается. Да. И поэтому тащить на себе чужие программы чужие боли, чужие, чужую лень, нежелание расти, развиваться, нам не надо. И в то же время мы можем помочь своим близким, своим родным быстрее освободиться от ненужного и встать на путь исцеления и просветления. И это могут быть всевозможные молитвы, так вы делаете иногда, кто из вас верует. Вы молитесь за своих родных, близких. И это тоже помогает, кстати. Но мы сейчас говорим об научном методе и будем делать грамотную технику на обнуление чужих программ, чтобы сделать сознательный выбор, что оставить в своем геноме, а что убрать. И согласно всем Божьим заповедям, Жить счастливыми в этом мире, делать свою жизнь яркой, насыщенной, полной любви, радости, благосостояния, взаимной любви с родными, близкими, мужчинами, женщинами, семейными и так далее. Так что научно обоснованные методы с использованием новых технологий, которые сейчас мы с вами и будем делать. Пять шагов к освобождению от негативной наследственности и наступлению желаемых перемен. Какие то пять шагов? Первое. Перед тем, как мы сейчас поем в транс, вам желательно, потом остановите на паузу, Выписать, взять лист бумаги и сфокусированно выписать. Первое. Что сейчас вы бы хотели иметь, и у вас этого нет? Например, у вас нет счастливых, здоровых отношений. Нет мужа, нет жены, а вы бы хотели. Первое. Дальше. Что сюда писать? Угу. У вас нет того дохода, который у вас мог бы быть, который вы себе пишете. Левое полушарие ваше пишет цифру, допустим, там 10 тысяч долларов в месяц, или 5 тысяч долларов в месяц, или 3 тысячи долларов. У каждого будет своя сумма. Такая, знаете, адекватная, не миллион долларов. Это мышцы надорвете, не потянет. Там нужно иметь навыки, там нужно иметь очень много прокачанных. Скиллов, софт-скиллов, навыков, чтобы эти деньги зарабатывать. Потому что если деньги даже и придут, то эти деньги, такая огромная энергия людей убивает. Поэтому пишите эту сумму, которую вы в доступе заработаете с помощью своих знаний, умений и вашего, может быть, прежнего опыта. Или кто-то похожий есть на вас, который может уже зарабатывать, зарабатывает. Описывайте так, что бы вы хотели иметь, но у вас этого нет. Это будет первый пункт. Допустим, у кого-то здоровье, здоровье, которое вам надо там что-то исцелить. Тоже пишите. У кого-то там еще... В общем, вот это будет первый пункт из пяти, первый шаг из пяти, где вы описываете, чего вы хотите, и у вас этого нет. Вам это нужно обязательно сделать. И записать. Второй шаг. Вам нужно записать, как вы думаете, что мешает вам это получить. Что мешает вам это получить. Потому что когда вы будете прослушивать транс-медитацию повторно, еще раз, у вас будет совершенно намного больше возможностей еще раз зачистить, зачистить, зачистить негативные программы, исходя из того, на что вы держите фокус. Третий путь, шаг, из пяти шаг из пяти шагов. Кто есть в моем роду, в моей системе ДНК, которые, возможно, что-то имели, То, что сейчас мешает мне. Ну, например, если у вас здоровье, не ахти. Вы там про здоровье пишете. И там желательный диагноз. Часть, ну, то есть сузится, опять же сузится, бы диагноз. Ноги, руки, как это называется по возможности. И вспомните, кто в вашем роду был. Если вы даже никого не вспомните, то просто задайте себе вопрос. Просто стрелочку поставить и напишите. В моем роду, кто имел подобные болезни? У знак. Даже если вы не вспомните. Просто фокус на этом. Четвертый шаг. Почему для меня важно устранить ту программу, ДНК в родовой программе и записывайте, почему для меня важно. Почему для меня важно. И описывайте, ну, например, почему для меня важно, например, там, встретить любимого человека и построить им здоровые гармоничные отношения. И пишите, там, например, ну как бы я написала. Почему для меня важно. Я буду увереннее, сильнее делать какие-то свои хорошие дела, выполнять свою там, миссию, например. У меня будет поддержка, опора. Я буду давать детям своим пример. Я смогу дать этому человеку любовь, заботу, внимание. И побольше старайтесь прописать. Если это касается здоровья. Почему для меня важно, например, там, исцелить свою новую? Я смогу там куда-то пойти для того, чтобы сделать вот это. Для того, чтобы получить вот это. А чувствовать себя там так-то и так-то. Для того, чтобы быть полезной и другим и счастливой себе. И прописывайте, что в голову придет. Пятый шаг. Как изменится моя жизнь? когда я уберу эти препятствия в ДНК программы, и в этой материальной жизни буду жить той жизнью, которую я хочу. И вот тут очень важно написать, как изменится моя жизнь, а вы же четыре пункта написали уже, как изменится моя жизнь, когда.. Я достигну своей желаемой цели, избавлюсь от этих негативных программ, оставлю свою нужную мне в геноме. Что будет в моей жизни? И вот тут фантазия должна просто вылиться вам прям в радость, чтобы писать. Ну, допустим, тема про здоровье. Я смогу там ходить, летать, порхать, ездить там. И как следствие, это мне принесет больше возможностей общения, зарабатывания денег, там, э, от, там, не знаю, кто как в каком возрасте, например, вы зрелый человек, у вас уже есть дети, внуки. Ездить внукам, легко ходить, двигаться, не задыхаться, а наоборот, дышать легко и спокойно, легко ходить, там, ну так далее. Понимаете, да? Дальше. Если это касается денег. Как изменится моя жизнь, когда я выйду на доход, допустим, там, 10 тысяч долларов? И вы описываете. Как изменится моя жизнь? Я буду ходить спокойно, путешествовать по миру. Смогу откладывать и себе, и детям, и внукам. У меня будет качественная подушка безопасности. Я буду чувствовать себя там спокойно, комфортно. Я постро... значит, открою там какой-то центр, я там сделаю ремонт, я там поменяю машину, и вот, вот все, что приходит в голову, пишите, пишите, пишите. Как изменится моя жизнь, когда я встречу своего любимого человека? И построить с ним здоровые, красивые отношения, равноправные, равноценные. И описываете примерный, примерный э, день из этой красивой жизни. Как вы просыпаетесь, например, в светлой, красивой спальне. А, описываете там, цвет обоев, люстру, э, в какой кровати вы лежите, запахи, какие-то звуки. Это, это примеры из этой красивой жизни. А вот когда вы, ну, я сейчас накидываю примеры, вы сами там уже, себе уже придумываете, как ваша фантазия пойдет. Или, допустим, вы едете вместе на какой-то машине, куда там учитесь вдоль поля, вы приехали там, на пикник, вокруг Полно Ромашев, или, или Васильков. Или вы в горы пошли, там, или вы на море сидите, или вы пьете на утром на своем балконе с красивых чашек чай, слушаете пение птиц, наслаждаетесь пребыванием в едином поле с человеком, которого вы любите и так далее. То есть у вас, у каждого, вот это все нужно записать. Теперь поехали. Если надо будет вам остановить, остановите, запишите. Тогда эта практика будет очень сильно, ну, очень классно работать. Закрывайте глаза. Когда вы закрываете глаза, вам проще войти в себя. Наша задача – войти в себя. Потому что наше сознание – это 5% бессознательное 95 и вот это вот бессознательное это есть там куча всевозможных связей днк есть люди которые могут смотреть в одну точку открытыми а, глазами тоже хорошо пройти раз но этого как вам удобно я по себе знаю что проще войти в себя и закрыть глаза когда все это написали Сейчас вы представляете себе генеалогическое древо, генеалогическое древо, ну, вот в таком плане, к примеру, там где ваши родственники, допускаете. Кого-то вы знаете, кого-то не знаете, кого-то знаете, представьте себе. Вышли на каждому, отправьте лучик и улыбнитесь. Это люди из вашего рода. Мамы, кто-то живой, кто-то ушел, неважно. Мама. Какие бы ни были у вас отношения, отправьте ей из сердца луч, свет. И поблагодарите, как бы ни было ей тяжело. Хотела она вас рожать или нет, не важно. Сейчас это не об этом. Потому что бывают разные ситуации у каждого человека. Вам она дала жизнь. Вы благодарите ее. Как она к вам относилась, любила, наказывала? Она делала так, как считала нужным, как умела, как знала. Ваша задача подняться взрослым человеком над ситуацией, которую вы, например, вспомнили, когда вас наказывали была обидная боль. Вы стали взрослым большим, увидели себя маленького, или маму, как у вас там наказывает, например. Попытайтесь зайти в сторону мамы, принять ее позицию, понять, что у нее были намерения самые лучшие. Даже если она поступала как-то нехорошо. Есть? Вы снова возвращайтесь в позицию ребенка и говорите маме, Мама, я тебя понимаю. Ты по-другому не знала и не умела. Мне как ребенку больно, а как взрослому человеку понятно. Теперь смотрите на это со стороны третьей позиции. У того маленького ребенка и мама, который там наказывала, например, или какая-то другая ситуация у вас возникнет Неприятная. Это уже не важно. И вы говорите. взрослый человек. Смотрите, на себя маленькая, вы маленькая. И вы говорите, Бог у меня за спиной. Вы представляете, чувствуете руб, э, крылья ангела или руки ангела, или Бога. И я знала, что я прихожу в эту жизнь, договорившись со своей душой. Но я про это забыла. Значит, мне нужен был пройти этот опыт, нужно будет этот опыт. Это не ты мама делаешь, не больно. Это я так захотела пройти этот путь. За спиной у вас ангел, который гладит вас по голове, и вы планяетесь. Следующий... Человек, который в этой родовой программе, это ваш отец. Если у вас, нет его, он живой или умер, неважно. Он растил вас или нет, тоже неважно. Есть подобная ситуация, такая же, ты говоришь. Я благодарен тебе за то, что ты дал мне жизнь, участвовал в моем приходе в этот мир. Я договорилась с Богом о том, что я хочу прийти в этот мир через себя. Я этого раньше не знала, не помнила. Теперь я знаю, что это так. Поэтому все, что я получила от тебя, и хорошего, и не очень, я благодарна тебе. И твоя программа, которую ты несешь до сих пор, мне она не нужна. Я беру ответственность за себя, за свою жизнь и иду дальше по жизни. Ставите их рядом с мамой, Неважно, они жили вместе, не жили, счастливо, несчастливо, разошлись, умерли, неважно. важно. Ставите рядышком папу с мамой и говорите, ваша программа – это ваша программа, это ваши геномы. Я вам благодарна. Я отделяю вас от себя, и я иду по жизни счастлива. Все хорошее беру с собой. Все, что мне больно и неприятно, я не хочу в этом разбираться. Я вам лишь благодарна и буду молиться за наш род, за вас. Я иду по жизни со своими ошибками, со своими достижениями. Обнимаете себя да говорите «благодарю тебя, моя дорогая или мой дорогой». Так вы представляете себе каждого человека, который есть в вашей жизни. Брат, бабушка, всех людей. Вы вспоминаете, что, например, у вас были какие-то отношения там, не знаю, с невесткой, с братом. У вас там какая-то обида, боль. И Вы встанете перед собой, вспоминаете болезненную ситуацию, неважно в детстве или в взрослом периоде. И говорите. Я благодарен, что ты есть в моей жизни. Я благодарна, что ты есть и был в моей жизни. Ты принес мне урок. Я эту боль несла. Я зацепила эту боль. Ты не знал, что ты делал, что ты творил. Поэтому я забираю себе свое. Тебе оставляю твое. Мысленно как бы перерезаете эту связь. Видите, как на уровне ума, души и тела. И вы всех чакр, которые есть. Ума, ум, душа, чакра. Если это мужчина-женщина, чакра, которая связана у нас гетеродная, там, где отвечающая за жизнь, за секс и так далее. Увидите вот эти все нити, связи. Старайтесь зацепить это визуально. И мысленно отжигаете или ножницами, или, или зажигалкой, или паяльной лампой или, может быть, там, мечом, что вам удобнее всего. Выбирайте сами. И говорите, я беру себе свое самое лучшее. Благодарю тебя за то, что у тебя есть вот это, вот это, вот это. Это то что, то, что мне не подходит. Я не хочу брать на себя и не буду брать на себя. Мне важно свое. Я оставляю себе свое, а тебе оставляю свое. Я Следующую, и мне дальше свою жизнь, несу только то, что мне нужно. Твое, а это значит боль, обиду. Если вы несете, вы этот кино тянете. Я больше иду, я дальше иду сама и освобождаю себя от твоего, который есть у тебя. Дальше вы вспоминаете всех по очереди, так проговариваете. Дальше, когда вы со всеми проговорили, например, у вас тема там, отношений, тема денег, у каждого будет своя тема, вы написали, какая тема вас волнует. Вы таким образом, когда вы записали ту, те волнующие вопросы, которые у вас есть, например, тема отношений. Допустим, у вас отношения с отцом были не ахти и вы женщина. Понимаете, что отношения с отцом или с братом или с мужской частью вашего рода влияют на вас, незакрытые отношения влияют на вас, в вашем поле есть негативные такие сущности, шнурки болтаются, какие-то веревочки, они как будто, знаете, обрывки проводов вот болтаются и фонят, электричеством бьют. Значит, вам нужно вспомнить всех мужчин, которые были в вашем роду. Дядь, братьев, мужей, там, соседа, брата-мужа, с кем у вас какие-то были отношения. Хорошие, плохие, ссорились, где-то грех какой-то был. Не важно сейчас. Просто вы представляете себе каждого человека и говорите, я благодарна тебе за то, что ты был и есть в моей жизни. Я уважаю и ценю тебя как мужчину, твой род. Благодарю тебя за опыт. И я отпускаю тебя. И больше на тебя зла не держу, и ты на меня не держи. Проси меня, и я тебя прощаю. И так с каждым человеком отдельно, по отдельности. С каждым мужчиной по отдельности. Если это касается отношений. Если это касается денег, то же самое. Какая причина, что я тружусь, работаю, стараюсь, а у меня то пусто, то густо, а у меня так трудно идут деньги. И вы вспоминаете, кто был в вашем роду, убит, повешен, особенно, опять же, мужчины, хотя женщины тоже. Почему мужчины? Потому что мужчина глава рода, сильный. Женщина тоже имеет огромное значение, потому что она родила. Возчастие будет про мужчин. Вы вспоминаете кого, кто был обижен, кого повесили, кого посадили, кто, кого проклинали, кого обсуждали. Помните фильм лета 53-го, когда вернулся домой к... как же фамилия, он там погиб, и он пришел сказать им, что он погиб, что он не враг народа, как семья от него отвернулась, потому что было тогда репрессии, какие были, и боялись даже признать, что он был, был врагом народа, потому что так... Такая была политика в стране. Хотя то же самое сейчас повторяется в России. Будет очень непростой период. Те же репрессии, те же убийства и так далее. Кто не поддастся общей, общей волне зомбирования. Так вот, тот человек, который, допустим, его отвергла семья. По своей или воле. По воле или там. Он страдает, душа его мается. И на семью идут... Даже если деньги будут идти, то они в один прекрасный момент все исчезают. Очень тяжело идет поток денежных. Были мои случаи, в моем случае, такие клиенты, когда было, было, было, потом раз все исчезло, человек ничего не понимает. Потом вы проходили такие неотработанные моменты. Поэтому вам нужно найти того человека, мужского пола, кто был в, вашем, в вашей жизни, в вашем роду и был отвергнут, посажен, кто-то его не род его не принимал. И ваша задача попросить у него прощения за себя и за весь род. же самое касается женщин. Были женщины, например, в роду, которые были сильные, властные, морозовые вот такие, да? Они были жесткие, но они умели зарабатывать, они умели содержать семью, они умели содержать там, мужа и всю семью. Но они них помнили так немножко разлом с обидой, потому что они, например, жесткие. А жесткая энергия – это мужская энергия, она, конечно, помогает больше зарабатывать денег, потому что там нужна воля, напор и так далее. И вот такие женщины тоже есть в роду, на которых обижаются, даже если они ушли, или еще есть. Так вот задача всех найти, оставить визуально дать с собой, поблагодарить. Поклониться, мысленно обнять, отправить из сердца любовь и сказать, я беру у тебя самое лучшее, что у тебя есть. И называйте там целеустремленность, волевой характер, там, например, там, еще что-то, что дает например, зарабатывание денег. Например, эта тема. Все, что лучше, я себе беру. Потому я на тебя не обижаюсь, и я хочу, чтобы ты там был счастлив, или там, чтобы твоя душа из всех умер. Получала максимум свободы проявления в другом мире. Итак, вспоминайте каждого человека. И ваши ноги должны стоять ровно, не приклеившие, руки. упьянные. Через вас идти эта энергия еще там кого-то. Вспомните, что у вас там был какой-то кошка пробежала. Ну, не поняли о чем? Вспомните, человек, останавливайте перед собой. Вы сына обнимаете, отправляете этому человеку любовь. Если вы обидели, проси... прошу прощения за то, что я, может быть, тебя обидела. У меня были самые лучшие намерения, но я тогда не знала, что ты можешь вот так отреагировать. Поэтому прости меня. И... Я тебя прощаю. Я люблю тебя. И мысленно. И обнимаю тебя. И сердце так. Жух, в сердце с любовью. При этом вы берете над собой у вас высшие силы, Бог. Там ангелы возле вас. Ну, кто это верит. По каждому по-своему. Все разные. Но то, что есть что-то выше, это, это важно. Кто-то солнце или луну видит. Или там что-то там какие-то... Ну, у каждого свое будет. Поэтому вы берете и отдаете. И благодарите Бога за то, что вас. Потому что наши отношения с Богом это наши отношения с людьми. Понимаете, да? То есть мы через Бога получили этих людей в нашу жизнь, в нашу родину. Но это не значит, что мы должны к ним постоянно там зависеть от них. Мы берем них лучшее, принимаем их выбор, то, что они делают никому не лезем со своими а просто обмениваемся на равных. Любим, отпускаем, принимаем, отпускаем и стараемся отрезать от энергетических связей всех тех, с кем мы пресекаемся. Помним, не помним, сейчас нужно всех вспомнить. Так вы каждого человека вспоминаете. Дальше. Когда вы вспомнили каждого человека, исходя из своей задачи, которую вы поставили. То же самое касается здоровья. То же самое касается всего. Эту практику нужно посидеть и поработать с ней. Берете, когда вы все закончили. Представляете себе Дерево лучше всего, когда вы выйдете на улицу. И вот всех людей, которых вы в роду расположили на дереве, на генеологическом дереве, условно. Теперь, когда у вас четкая картинка в голове, вам важно выйти на улицу, найти дерево, любое, которое вам нравится. Этот символ принести на то живое дерево, которое есть, всех вместе обнять, отдать в любовь, продышать в унисон с деревом, прочувствовать там множество энергии, которая пойдет, и взять в обратку. Свет, тепло и прочувствуя, сколько вам дали. Если есть такая возможность, время от времени к этому дереву приходите. Если нет такой возможности, любое дерево вы всегда можете придумать. Потому что дерево – это тоже источник энергии, которая есть вокруг нас. Любое дерево может быть таким. Мы что делаем? Мы таким образом фиксируем символ и обмениваемся энергией с нашей Богом. Мозг все равно, чтобы в него загрузили. Главное, что ваши намерения чисты. И связь с вашим родом это ваша сила. Взять то, что есть лучшее, сильное, доброе, яркое, светлое, все остальное отпустить и отдать на время, на ответственность тех своих членов рода, к которому относятся те или иные негативные моменты, с которыми вы пересеклись. Задача – жить своей программой, не тащить чужое на себе, иначе вы нарушаете законы Божьи. Задача – взять свое, в геноме лучшее, а худшее оставить тому, с кем у вас, Возможно, из-за его поступков и из-за ваших произошли какие-то столкновения, неурядицы. Простить тех, кто ушел, поблагодарить их, вот это все, нелогическое древо, мысленно расположить на дерево. Потому что вот так все работает, как вы видите на этом слайде. Все это запечатлено на ДНК. И мы тащим на себе и не понимаем, что за груз мы тащим. Поэтому карма – это карму изменить, убрать ненужное, оставить лучшее из генетического кода, отвечать за свои действия и поступки, и когда вы пропишете вот все, что вот эти пять шагов, которые я вам дала, вы увидите, как в течение буквально нескольких дней у вас пойдут и деньги, и клиенты, и ваши новые знакомства, и связи. На вас просто повалится все хорошее. Будьте готовы к любым исходам. Все, что не будет происходить, она будет наилучшим образом ради ваших желаний и ваших хотелок во имя вашего счастья. В этом видео будет ссылочка на консультацию. Кому надо доработать тебя, чистить себя? Всех вам!